Ведь не поздно, мечтать и стремиться за звезды, надеяться и верить, любить. Видеть по кромке, разгадывать головоломки и против течения путь. А бы быть, это И Извечный вопрос без ответа И выбор еще за тобой. Сквозь тени сомнений Сквозь дебри своих заблуждений И не вслед за чистой звездой Еще слишком рано вести я был меморы и светлую память хранить, а те, кто срывался, соответственно снова взбирался. Душой продолжай я парить. А стал бы где-то на самые краини света, Невзгодом на переход. Для тех, кто встремление, А слабый занес на мгновение. Горит незамедный костер. Но самое время покинуть бродячее племя и выпустить птицу в небеса. Шуты и пьяцы Напутствуют мне не сдаваться, Когда разразится гроза. Спи, Последняя песня поэта Художник не прячь свой мальведь И значит не поздно Мечтать и стремиться за звезды На все есть заветный ответ